добро пожаловать друзья вы на канале science tv спасибо всем тем кто поддерживает меня это очень важно для меня и всегда поднимает мне настроение а теперь давайте начнем 7 признаков того что вы лжете самому себе не подозревая об этом жизнь во лжи может разрушить ваше спокойствие поэтому посмотрите это видео до конца чтобы узнать о скрытых признаков которыми вы лжете самому себе и это поможет вам определить ваше поведение номер один твои эмоции не соответствуют твоим словам для примера когда случается авария вы притворяетесь что вы не злитесь просто чтобы другой человек чувствовал себя лучше или когда у вас на лице текут слезы вы говорите что все в порядке это происходит в следующих ситуациях первое когда мы действительно не знаем что делать или же второе когда мы хотим скрыть то что на самом деле творится у нас в голове. Номер два. Вы продолжаете оправдывать поведение других людей. К примеру, один из сотрудников плохо справляется со своей работой и вы говорите ему, что все нормально и в порядке. Если это утверждение кажется вам знакомым, то тогда это говорит о том, что вы лгали себе, чтобы уклониться от истинной правды. Номер три. Вы продолжаете оправдывать свое поведение. Как правило, такие люди черпают силу от оправданий своего поведения. Отличный пример этому – человек отучился 5 лет и устроился на работу, которая не приносит ему чувство удовлетворенности и счастья, а наоборот, приносит только утомление от этой работы, и если спросить его о его работе, то он будет говорить, что это отличная работа, при этом не осознавая, что эта работа его раздражает. Вот поэтому очень важно быть честным со самим собой. Номер четыре. Вы исключаете из своего списка общения тех людей, чьи мнения, которых вы не любите слушать, но при этом вы осознаете, что это могло бы улучшить ваше благосостояние и жизнедеятельность в целом. Бывают случаи, когда мы не хотим признаваться в том, что мы лжем себе же. Когда это случается, такие люди склонны поддерживать тех людей, которые подтверждают свою ложь и противостоять тем, кто ее оспаривает, что является формой лжи самому себе. Номер пять. Вы чувствуете себя недостоверным и неполноценным. Вы постоянно чувствуете, что вы потеряли, к примеру, свою личность и чувствуете себя фальшиво. Согласно исследованию от компании Dior, в 2020 году было получено, что такое чувство сопровождается со слишком долгим обманыванием себя же и при этом вы недостаточно понимаете, чего именно вы хотите, то таким людям следует найти то, что действительно им интересно и приносит удовольствие. А для этого необходимо быть честным со самим собой. Номер 6. Вы делаете крайнее заявление. Вы делаете крайнее заявление, чтобы оправдать свою ситуацию. Если это так, то вы лжете себе. Возможно, вам кажется, что в этом состоянии вам безопаснее, но вам также следует учитывать и возможности. Вот один из самых распространенных ситуаций, когда человек заявляет, что в этом мире нет достойных людей, то он просто защищает себя от других мыслей на этот счет и от страха мысли влюбиться. Номер 7. Вы беспокойтесь без видимой причины. По данным исследованию, проведенного компанией Bundart было получено, что люди, которые лгут себе же и оправдываются по отношению к другим людям, часто беспокоятся, что их обнаружат. Вот поэтому они и живут с постоянным чувством беспокойства и незащищенности. Люди, которые беспокоятся без видимой причины, могут лгать, чтобы избежать стыда по отношению к другим людям. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным и интересным, то поддержите меня лайком и подпишитесь на канал Science TV, чтобы не пропустить новые и полезные видео. А также поделитесь этим видео с теми, кто вам близок, чтобы помочь им не врать себе же. Ну а вы были на канале Science TV, и до следующей встречи!